Банде Гуру Падо Бхакта биндасаманитам Саманитам, Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитам, Саходитам, Си Нандо Нандо Банде Радика Чарно Дайям, Гопи Жано Сама Юктам Бинда Ману Хар. Ваньча Калпатару Вашакипасанду Вавача, Патитананга Павани Бхавайшнаби Бьо Наму Намаха, Муканкароти Вачалангангангангангати Гирим, Ядкипата Махангаванди Сна-бхакти-паде-деви-саттв-ваттв-и-хе-намо-намхам Нараяна-намаскитта-наранчаива-нараттямам Девиңсвара-сватиңи-вясам сватиңи жайо мудире Саңкерта-не-кишно-катху-падеша гаурия патрасы прақаса не гуру бхакти жукта Вакти промудакш jagodarun, дейям сада saranyam, bhita tiham punodopal bande Биспуре жить, так и мне душу в адрес. Пурану рагро, саигро, саромурти, Сри Кришна Сиадытагада, дарсивасади, говурабхактавинд, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе. Азан улами табу бадату сангиртаной кпитароу камала я такшо вишам бароу джевароу жугадхарм банде жагат приакароу карунаа Кришна Кришна Кришна Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Баба Нурупена Садана Рана, Гага Таранга Рамания Тобам Лакшмиджасача Вакшаши, Джассаас, Дехидая Самбихит, Хари Хари Дхьям сада паривабагнам вишчадухам тиртхаспадам сива вирачанутам сараньям бхитати хам бно топал Стекта дустрадж сурефси тарат жалокшим дхаримист арджовачоша жадага дхраням маиа ми гудитап ситам вадавадо банде махапуршате чарана рвиндам ом намо бхагавати параметх срасшадиту чаранакамала чинмакарандаю Бхактая на манусанивасаю, Сирама, Чандрая, Намунамаху. О, Наму, Бхагавати, Парамахансараса, Шадито, Чаранакамалачинмакарандаю, Бхактая на манусанивасаю, Сирама, Чандрая, Намунамаху. Горя Гости Сисила Бхакти Шиданту, Параманг Джагадгуру Джагадгу сказал, что южноиндийские люди до сих пор не понимают ничего о лилах Бхагавана Ши Кришна. Я имею в виду, Кришна-лила кришна Бхагаван настолько запутана, сложна для понимания, она настолько сокровенна, что обычные люди не могут найти конец и начало, хвост и голову, буквально. И Сила Прохопад говорит, до сегодняшнего дня южноидийские люди не понимают ничего о сокровенной сути Кришна-лилы. Они думают, что Рама-лила более практична, поскольку Рамачандра, он олицетворение морали со своей божественной супругой Лакшминарайна еще проще. А Кришна, кто такой вообще? Столько гопи, что это? Их ерунда какая-то. И вот до сегодняшнего дня у них нет никакого представления о кришне И вот в нашем обществе есть такая поговорка, что Charity begins at home, английское, То есть нужно с себя начать буквально. То есть нужно сначала порядок в своей стране навести, а потом уже к другим лезть. И вот в различных частях Индии, если посмотреть, многие люди не имеют никакого представления. Наши читания Маха даже имени его не слышали, не то чтобы представление иметь кто такой Нейтенанда, но мы заняты, ну, в смысле, некоторые проповеди за границей, и Шила Прохопат говорит, вначале на мы должны проповедовать себя, и если наша проповедь совершенна, то тогда мы можем проповедовать дальше, поскольку проповедь, значит, когда вы обретаете столько милости, что она бьется вокруг, а если у вас нет милости, у вас нет даршана, гуа, байшнаф и бхагавана, вот Шила Бхакти, Памакхури, Драгаса и Махарадзе что какая проповедь, совершайте баджан. то говоришь тем, кто хотели у него попросить разрешения проповедовать по всему миру. И вот он таким говорил, что, как пробуйте, совершайте баджан. И вот даже не то, что в Южной Индии, даже в Варанасе, Шичитане Махапрабху, после того, как в Шичитане Махапрабу он посетил Варанаси, там был огромный сдвиг. Многое изменилось, но сейчас я, к сожалению, вернулось назад. Махараш вот. ну, там был лет 18 назад, говорил Харикатху. В одном матве там. Я снова решила Прабхупаду, куда идти там одни мои вади, мы поклонились им. И что же делать? Нет, никакой проповеды там не происходило. Вся Южная Индия можно тоже посмотреть там максимум. Может, Шри Сампада, там. Маду -сампада, Сампадай там, или какие-то Майвади, Санкар такое плачевное состояние. Даже в Индии так или иначе мы не хотим обсудить о особенности Рамачанды мы хотим понять разницу между Рамачандой и Кришначандой. И вот Человек Прабхупад говорит, что Рамачанда ⁇ он Мариада Парашатама. Мариада значит... Марьяна, значит, олицетворение морали, он делает все так, чтобы ни у кого не было никаких сомнений и левых мыслей про него, поскольку для богословия души сомневаться и подозревать во всем это естественно. И вот обусловлен душем все, что не говорил, во вчера все они сомневаются. И подозревает, что это не то. Но Мухта у них нет сомнения о Гуру Татве, Вашнава они не критикуют никого. И вот Мария Дарушотама Бхагавана Рамачандра, я говорил, так много вещей хотел сказать, и вот каждое, каждое, все нужно, каждую мысль нужно очень глубоко разворачивать, на времени но все не было. И вот те, кто отмовит, те, кто видят душу буквально, даже Well, bondeds so are going to pay landlord to the government You can find government labour not paying landlord to them. Same thing I was explaining yesterday. But that doesn't mean Bhakti labour not paying landlord to them. Government labour paying landlord to them manager. Over paying landlord to mentally. manager. Shankar paying landlord to Follow. I was speaking. И вот Бхагаван -Кришна. <coughs> кришна, кто Бхагаван кто сам? Парабрама, Паракилеша, -пара кто может ä, ожидать, получить почтение, поклон от Рамачандры или кришна <coughs> Они сам Парабрама. Кто может ожидать почтение, поклон от Рамачандры или кришна или от Гуанги? И поскольку куда бы вы ни смотрели, все, что видимо или невидимо, это все Брама. Кто такой Брама, Брама, я расскажу. И, и вот однажды Егивалка находился в Симбажин Кутири, и два его сына, и сына его пришли из Гурукулы. И вот они отправились к Гурукулу, чтобы обрести брамагену И вот они пришли, поклонились отцу Ягивалке. Ягивалка был очень счастлив видеть их, сказал: садитесь. И Ягивалка спросил старшего сына: "О мой сын, что ты узнал со своей Гуракулы о Брамататве? Каково твое осознание? Я хочу услышать." И вот он начал говорить, говорить, говорить, рассказывать. И Гевалка сказал, хватит, остановись. Поскольку я Гевалка понял, что он что-то запомнил и говорить, но это не были слова из сердца. Поэтому сказал, остановись, не хочу слушать твоих лекций. Мы не заинтересованы в том, чтобы слушать лекции, мы хотим, мы хотим понять то, что вы осознали. И вот там младший сын, отец, сказал, пожалуйста, по объясни, как ты понял Бхамататтву. Кто такой Бхамататтв? Этот маленький сын посмотрел на лотос на стоп отца посмотрел на его лицо и посмотрел на стол опять и не мог ничего сказать. Ягивалка понял, мой сын. я понял, что ты понял, что такое Брама, -татра. Брама -татра. такая татва, которая не может быть объяснена языком. Любое количество языка, образования высоких слов этого. Мало чтобы осознать Брамататва, будьте осторожны. Ширамачанда, он Парадпраки парабрама. Пара Брама. Если Рамачанда выражает почтение во Шиштамуни или какому-то муни, или какому-то какому отцу, будьте верины, Рамачанда выражает почтение самому себе, поскольку все Брама. Это естественно. Вишвами Тамуни, Рамачандра. Как он следовал своему Гурдеву, вот. это нечто вел великолепное нечто грандиозное, а сейчас, к сожалению, мало, мало, если вообще можно найти такие примеры, люди стремятся к каким-то деньгам, какой-то дешевой славы и прочим мелочам, а мало кто сможет поклясться, что он хочет именно достичь Бхагавана, люди хотят каких-то посторонних вещей, настолько глупые. Мы пришли совершать Харибаджи, далека, оставив все, чтобы посвятить свою жизнь садгуру и совершать баджан на Кришне, Кришне читания Махапрабху. Некоторые отклоняются и, не, не и стремятся к каким-то деньгам или дешевой славе. Почему вчера э, строим? Э, Жестко говорил, что иногда, иногда проще принять яд и умереть. Но все же мы не должны стремиться к слабшему и И вот ситуация очень плачевна. Я хочу объяснить, что такое подлинное значение проповеди. Много раз я раньше я говорил, и что такое активная проповедь. И все хочу объяснить. Массивная проповедь, что такое. И вот Рамачандра не мог найти никого во всей Вселенной, кому бы он мог бы выразить почтение. Но все же он колонился старшим отцу, матери, гуру, чтобы дать нам пример. Что Читани Махапрабху он прикасался к лотосным стопам своего гуру. Почему? Чтобы дать нам пример. Что Махапрабху на самом деле не, не мог бы найти никого, кому бы он мог поклониться, поскольку он сам парабраман, паракелешвер. Пара он сам верховный, изначально верховный Господь. И вот я хочу объяснить основную разницу между Рамачандрой и кришна какого какова Сидданта. И, и говори искренне. Разницы между Рамачандой и кришна нет. Мы должны осознать и говорить харигатху, если мы не сможем повторить то, что вы случили. осознать это, это нельзя сказать, что вы слушали по-настоящему. Один царь диски идийский он говорил вот такие слова, выражая свое почтение О, Бхагаван, если ты хочешь дать какую-то милость мне то дай мне понимание, что я слуга, слуги, слуги Гуру Вашнава. И хотя у нет никакой, никакой значимости. Я относительно всего этого мира, я никто, хотя являюсь царем, кто я? Относительно этого всего вечного мира. Что говорить об Атмататве? Не все даже понимают, что они вскоре умрут жизни она не вечна. Хотя люди могут говорить, какие-то лекции о том, что жизнь не вечна, но понять, осознать это далеко не каждый может. Как некоторые проповедники хранят кучу денег в банке, Сами говорят о каком-то отричении и прочих высоких вещах, не имеющих никакой связи с их жизнью. Но так как обе так и проповедь получается. What is the situation of the hundred years back? Бахминдра Край. What is the situation of this life society? So, contamination there of the, you know, absolute teaching of Горана Махапуу, absolute teaching of Горана Махапуу, now to the continent. Бахминдра Край. Мил Чилла еще 150 лет назад предсказал, из-за влияния калии без, безответственных, халатных а, людей, захватывающих посты ачарьи, а, будет а, оскверняться это учение Шилы Бхчанатакура. Или We have to keep silence because you know you are you are offended. You have no way. You have no other way alternative but to keep silence. Because if you open mouth, that issue can run all around this world. Everybody can know. You have black history. That's why better. Tumbichu bambichu. И вот, к сожалению, можно наблюдать вот такую бенгальскую поговорку то, что а не, не говорить плохо ни, ни о ком и они о вас плохо не будут говорить ну, в смысле сказать, что то недостатки, пороки и, ну, такое, как сказать, взаимовыручка под всех душами вот, как, какое-то не с какую-то ерунду я ему указал на это, а okay, тот сказал, хорошо, мы okay. по посмотрим, если это... Ну или люди, чтобы проповедовать в каких-то странах, идут на любые хитрости и компромиссы с кем попало, чтобы их там не видели ну, или, или... как-то не мешали проповедовать или еще что-то. <связывая> ну, такие... И вот тот, кто говорит неправильный седанту, ложным седанту, его последователи, это, это последователи этого ложного города, все ложные сиданты, они все отправятся в ад. Что будете нее видим, а не нас видите, то ухо, друзья, кого не видим, каломаг сияем, а инфинити приоритетен моя. N пятома вещь, пятома вещь, пятома хвистма, пятома вещь, one махожен out of twelve махожен, out of twelve махожен, Среди двен, он среди двенадцати вот этих вышеперечисленных великих душ Махаджан. <существующие> Mm. Избавиться от майи моей... очень сложно. просто носить шафрановую одежду, занимать пост какого-то города, мала, или сидеть на висасане – это ничего не... не имеет представления от Мататвы такой часто бывает. Uh, which mantra, which mantra uh, I should first and second? Come on, you are Acharya. Как вот один этот это, Acharya? <laughs> ну, человек, занимающий пост Acharya, yeah. пришел к Гумахараджи, спросил yeah. вопрос, как, какую манту, когда повторяет Аник, повторять первую, какую вторую. Né? То есть такие дурацкие вопросы задает человек, занимающий пост Ачари, это говорит, что, о том, что явно он не на своем месте. Ну, к сожалению, такое часто бывает. И таким образом Питамаха Бишма говорит, если Гуру говорит какой-то Ерис, у которого нет представления о том, что делать, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать где есть седанта, а где нет то есть какой-то глупый человек вот Махабишма <laughs> uh -huh. говорит, что такого гуру uh -huh. нужно отвергнуть uh -huh. поскольку мы не получим никакого блага от исследования ему И сам махауршис держит, and somebody going to realize he is махаур. Догони. Look, oh general meaning of general meaning of дикша. что такое дикша, подлинная дикша и ложная, это огромная разница. И что такое подлинная дикша, если вы предались полностью и Го примет вас всем сердцем тоже? Тогда почему мы не получаем дивигиану? Что говорить о дивигиане, о трансцендентном знании, Сейчас часто в людях нет даже обычного здравого смысла, и они не бывают еще, что занимают после очари. И вот а, в одной шастре сказано, что Матадзе мат, не могут быть ачарями, но опять же, Джахна только ранее, если она или Гангамата так выражена. Их случаи особ, особые, они не женщины, они шакти. Они шакти. Если вы хотите сравнить себя с вами, или с захном, а ты так ранее то тогда вы отправитесь в ад, они совершенно отличны от нас. на эту тему напишет, и вот Пита Махабишем говорит, mm. Таких бестолковых гуру нужно оставить. И, а и, и вот Кришна Татва Рама Татва и Венкат и, и, и вот в соответствии с Сидданто Махапрабху отвечает. Венкат в соответствии с вечера, нет разницы между Рамачандой и Кришной. Но все же есть разница. Разница относительно Лила Дипа yeah. И вот Бхагаван Схи Кришна говорит Брахме, Брахма Самхите Если одна лампада Вот на был случайно Давно достаточно я видел тысячи лампад ну, масляные то масляные светильники фитилек в масляном масляной емкости глины и вот когда они зажигают все эти масляные светильники лампады очень красиво все выглядит и выглядит что все эти лам эти масляные, эти какие-то вот. Deep, deep, ну, это представляют собой фителеху, глиняные чашечки, их поджигают. И вот если вот, обычно одну ломбатку такую поджигают, потом все остальные, и когда они уже все горят, то уже... Опознать, какая первая из них пожена, подожжена, какая вторая, какая там десятая или сотая, уже невозможно. Так и Вишнутатва. Если пытаться выяснить, кто из Вишнутатвы более значим или менее значим, как Варахадов хуже, чем наисимха, или Корма, еще ниже, чем Вараха, то это запутано будет, и толку никакого не будет, поэтому об этом не говорит поскольку Вишну Татва она вся единая и не отличная, но относительно Лилы, Нисимха Дефон, он, он, он, он, он, превосходит Нисимху, а Кри Кришна Чандра превосходит всех. И нет вопроса сравнения даже. Кришна Лила она самая великолепная, самая насыщенная, самая такая великолепное. В Элила ничего такого не найти, и такого седанта, И это мы услышали от обсуждения Махапрабху Винкатэбатэ в Ширангаме, которая происходило. И, и вот разница в лиле, в, в лиле есть, все же. В Кришна лила важна, а Рама лила, Рама чандра, и, прежде всего, я хочу дать ответ на трех шлоков. Я говорю три шлоки в начале. В начале я говорю три произнес сначала. И он объяснит их Третье шлоком. И вот сначала я хочу рассказать об этой последней шлоке, она очень важна, вопрос, кто, кто написал эту шлоку. На самом деле, комментатор Бхагаватам Шидар Сванипад. Шидар, Сванипад. Шидар Сванипад написал эту шлоку. Сейчас может вопрос возникнуть, он совершал Баджан Кришне, почему он о Рамачандре написал такую замечательную шлоку? Какова причина? Шидар, он не глуп, он хотел принять помощь Рамачандре, чтобы пересечь бесконечный океан Шимат Бхагаватам, который... Бхагаватам — это океан бесконечного нектара. И перед тем, как написать этот комментарий, Шида с вами подсказал, о, как же... Как же мост построить через этот океан нектара. И я вспомнил, как Рамачандра построил. построил храм с Рамишура до Шри-Ланки, и вот он решил принять прибежище Рамачандру, чтобы тот помог ему помочь, чтобы помог ему осознать Симад Бхагаватам с до конца, и поэтому он написал, какую прекрасную шлоку. И вот первая шлока и вторая шлока, она применима к Чандри. но также она применима к Чандри. Я могу объяснить, объяснить это все перед тем, как я встретился с комментарием Вишонат Чакравати, у меня была идея, что эти две шлоки применимы к Горвачандре. А Вишонат пишет, нет, эти шлоки применимы к -чандре". И Я о -чандре я могу сказать, сейчас очень обширная тема. И каждый день я чувствую. Ну, очень обширная тема, но не успеваю все сказать. И вот. <плодисменты> И вот главное шлоко. Диям медитация должна совершаться лотосным стопам Шри того абсолютной личности Рамачанда. Четко здесь не говорится Рамачанда, мы должны понять это так так. Различные проблемы, с которыми мы встречаемся. Иногда какие-то демоны внутри нас. Они как-то влияют на нас, поскольку каждое сердце в хирани Кашипу в нем. обусловленные души — это идеализм Кришна Даса. Я в какой-то день объясню. и в любой момент они могут пасть даже если занимаются просто ачарьей то, что они говорят, делают говорит о том, что они какие-то сумасшедшие, они они а ачарьи и вот Параш Локал Иисхады Госвами пишет Ишхады в Госвами объясняет что пересечь эту негативную ситуацию, поскольку, помните, не забывайте, мы, мы как бы идем против потока Майи. Не чувствуйте себя слабыми, пытайтесь ос, а, обрести силу, могущества внутри вас, которая подобно огню, и тогда никто не сможет остановить вас. Те, кто обретает Гуру Крипу, они не победимы. естественно, мы совершаем Кришна Баджан, Горанга Баджан. Это значит, мы идем против потока Майя Майана. Как в реке, если идти против течения, это очень сложно. И вот и плыть против течения очень сложно. Но мы должны быть достаточно сильными. Она всегда против нас. Иногда мы чувствуем слабость. Гоу крипа, овощного крипа, она имеет огромную силу. И благодаря ей мы очень просто сможем пересечь весь этот поток Майи. Бхакти Сидданта Сарашвати говорит, пересечь эту Майю, дживатма тратит много времени, жизни даже за жизнь, но миллионы жизней. Но пересечь ну, некоторые думают, что их баджан это пересечь майя, но Шила Прахупат говорит, только тогда, когда вы избавитесь от влияния май, только тогда ваш Харибаджан может начаться. А избавиться от влияния майи это достаточно простая задача. И Шила Прахупат говорит, что если мы потратим всю свою жизнь только для того, чтобы избавиться от влияния майя, то, что толкло, вот, это наша жизнь будет бесполезна тогда. И таким, и с помощью Гуру крипа мы можем очень просто избавиться от Мая. Мы должны совершать парикрама. I'm there. Sun is there, not staying in a and staying speaking enough about enough your discussion done to each other. I don't like to take any я не люблю это, потому что посетитель может меня в любом позиции. Я не люблю это. Если вы любите, делать, вы можете сделать для моей общественности, и вы Хорошо, тогда вы можете. Но практически, я не люблю это. Я знаю, что Гурмаха меня Всю жизнь Гурмаха yes, был не скинчен, но внешне очень бедно жил. И, и Махардж, он также, в, внешне они были очень бедны. Бог, Богован заботится обо мне также, что толку думать о чем-то и до сегодняшнего дня я не могу не могу вспомнить ни единого дня, когда Богован не заботится обо мне. Где бы я ни был, в лесу, в горах или еще где-то, всегда Бхагаван заботился. Обо мне присылал какой-то просад. У меня есть непоклибимая вера в Гуру Ващнауха и Бхагавана. И вот, смотрите, мы плывем в океане Майя. Мы должны быть готовы, как... И, и вот Сила Гусей Махараш говорит, что мы подобные пожарникам. Если ночью в 2 часа ночи пожар, не должны говорить, что у там в 6 утра рабочий день начинается, там, и прочее нет, мы должны встать и бежать, и тушить огонь. Неважно, там в 12 ночи или в 2 часа, вообще в любое время нельзя сказать, что завтра придем через неделю. нет надо Мы, участники Гаудия Мадха, Мы должны делать все сразу, не откладывая. И вот седанта таких участников Гаудия Мадха такого. делать все здесь и сейчас. И вот по Рибавагнам если вы хотите избавиться от всех проблем бава Мы родились в том месте, где множество проблем в нашей жизни Бхавагнам абишта духом Абишта духам значит, какова наша наивысшая цель Как саду, как ачарья У нас должно быть Наша высшая цель, наша, и, к сожалению, у многих нет, нет цели достичь лотосных стоп Гуранги Махапабу под именем Гуранги. Но много можно, можно видеть, у многих нет таких, такой цели в виде их жизни, характер, поведения. И, и, и... И... И... И, и вот Хануман, он получил такую огромную милость и... от и... Рамачанда. Я почему? Благодаря şimdi... своему. Искреннему безраздельному служению, оно As даст нам милость. Everybody wash your hands. One day, one day, one idiot people. He claimed that He is to Вот это какие-то люди, стремящиеся к славе по частям одним проблемы наживают себе. И вот даже один глупый человек представился браманом, пошел в гору, Кешур назвал Махаджа, начал рассказывать ему, что он брама, что у него ноги помыл, вода пропадает, который которой он ноги, ноги помыл, чтобы я выпил. И вот смотрите, как грубо, как плохо этот Шудра, представившийся браманом, как он себя ведет. I'm crying for you. I'm not fighting with you. Я crying to see a позицию. How dare? How dare you speak like that? You don't fear. Как он смеет вообще говорить так? Even in speak. they are expressing I am successful. We get victory over И вот тогда же полубоги сражались с демонами, но потом они поняли, что это не они, а благодаря вам, Верховному Господу, они одержали победу, кто они сами, и если вы даже не способны понять свое малое существование. И вот как же говорить мне И вот наша высшая цель должна быть лутосный стоп Бхагавана, Парад Парахилешвара, чтобы пересечь этот материальный океан. И духом. Как как мы хотим и если мы хотим обрести молоко от коровы нужно дойти ее. и чтобы встретиться с нашей высшей целью мы должны думать о не, об великой абсолютной личности Рама Чандаре. может спасти нас. Кто еще? И вот Раммачанда говорит, если кто-то принимает прибежище, у меня просит прибежище у меня, я сразу хватаю его за руку и вытаскиваю из этого океана страданий. Вот эти слова значат материальный океан, там мы находим э, лотос на 100 Прамачанды, которые кораблю. Чтобы пересечь океан, нужно какую-то лодку, по крайней мере, или корабль, еще лучше. И вот эти лотосные стопоромоченные подобны такому кораблю, на котором можно пересечь этот океан. Brahma Bhava. They are also concentrating onto Rudra Sthija Brahman. Hello. Hita Tiyam Kona Topharum Bhava Dibodham Bandhe Mahapurushate Charanare. I need to explain this topic long time, long time, maybe one week, continuously, but no time очень она шлока, можно неделями ее обсуждать, но времени это к сожалению. За полубоги, они хотят обрести такое богатство, как Рамачандра имел. Онли which is impossible to This kind of this kind of, you know, glamour, this kind of, you know, aristocracy, this kind был настолько богат, настолько аристократичен, настолько Великолепен, но он оставил это все подобное упражнением. То есть он был настолько отрешен, что оставил все свое царство, все богатство без всякого сожаления. Mm -hmm. и вот он оставил это все что ради того чтобы исполнить э, следовать словам своего отца и вот его вторая, вторая жена его отца она койки В общем, Дашират то ли укусил кто-то, то ли еще что-то. В общем, она высосала яд своим ртом ну, из -за этого места укуса. Это опасное дело было, и поэтому ну, она по так обрела его милости. Поэтому он сказал, что исполнит три любых ее желания. И вот это Кайке. Сказала не сейчас, а вот как понадобится, я скажу, и вот кайке хотела. И вот она, в общем, три желания у были, то, что Рамачанду отправить ссылку в лес, богата ее, ее сына ну, значит царем айотхи. было одном, но из Рамайана мы знаем факт, что Рамачандра он Каушаля Нандан, мать Рамачандры Каушаля, а мать Барад, Барады Кайки и Шатугна и Лаксман Сумитра. Три, три, три жены было у Дашарадхи, Лакшми и Сатюгна, они а сыновья Сумитра. И вот это было все сделано по воле Рамачанда, чтобы он и, Отправился в лес, убил Равану, совершил множество лил, если бы он не отправился в лес, то как бы это все произошло? Я на прошлой неделе говорил, на прошлом году точнее говорил об этой всей седанте. И вот такая была взаимная договоренность, кайке я любила, <coughs> любила Рама до да безумия. Больше, чем своего собственного сына. Большинство времени Рамачандра он был на коленях на, на Кайки. Она кормила его, обнимала, целовала Каушаля. Его родная мать тоже. Но кайки, у Кайки было больше любви к нему. И как жена смогла Отправить, попросить Дадашатху отправить Рамачандру в ссылку. Это очень сокровенный вопрос, иначе Рамачандра не, не мог бы совершить эту лилу. Множество прекрасных лил произошло из-за этого. И вот сейчас у меня есть очень важный вопрос. Один, в общем, какие-то из России спросили. Я был в обрендовании, по телефону им ответил, но. но сегодня хочу более подробно ответить то, что Рамачандра. Вопрос в том, почему те Они в Дандакаране хотели обнять Рамачандру. И почему Рамачандра, он отвергнул их предложение в Мадхурасе, как мужчина обнимает женщину, и почему эти ририши хотели обнять Рамачандру, хотя они не глупы, они поклонялись Рамачандре. Даси настроением служения Дасия. Даси и даже внутри. Нанда Махараджи и Шодама тоже Даси Бхава присутствует. Дасия бава очень обычно, популярная. Дасия Бава, настроение служения. Это естественно. Даже в Ассаля Раси Даси баба тоже есть. И в Сакхе Бхаве Даси Раса тоже есть. Даже в Мадхур Раси Даси баба тоже есть. Есть только одна особенность с Баладевом. И я хочу написать протестную Отец, Патистну... статью, он позволил какому-то священнику написать какую-то бестолковую статью, то, что Баладев танцует с группой Гопи Кришна. И вот это... Махараш написал, точнее, это Баладеву и никто не осмелился ничего ответить по делу. Поскольку такой ерун, ерунды не писал ни гуру этого э, человека, ни его прагу, ни вообще никто. Но они, это, они узнали от каких-то сахаджи на и написали эту ерунду. И поэтому вот под их влиянием написал такой ересь неправильно И вот суть в том, что о Балараме я хочу сказать. Баларам он на особый случай. Баларам у него есть Даси Только Баларам, он особенный случай. Баларам имеет Дася Баву. Баву и Вацаля Баву. Это особый случай. Даша Бава служит Кришне. И Шакхабабвай всегда... И всегда. То имеет вот эти все смешанные бавы, так также старший брат Кришны, также родительское и чувство Кришны. И почему Мунириши, они с Даси Бавой молились Господу Рамачандре? И вот предные спросили замечательный вопрос, они следуют Даси Баве, как внезапно они захотели изменить свою баву. Хотя я говорил вот, во время коронавируса вот, о Дживататве, о Шили Павхупаде и его Ачариатве. И вот в течение месяцев я говорил о Вишавишнаваджасабхе. И вот Шила Прабхупад говорит, что я из-за моей неудачи, я не смог убедить людей в этом. Я сколько пытался, но как Вриндава Дастаху говорит, после того, как я дала множество свидетельств, но вы все равно не принимаете это. И вот Вриндава Дастаху Махаша говорит про себя. И вот вреда у нас так говорит, что я готов ударить ногой да, таких людей по голове. В этом случае это говорит о его милости, То что пыль с его стоп попадет к на голову и, и поможет им осознать все это. Он говорит, да, он так, он очень смирен не на сто процентов, а два раза по сто процентов, и поэтому он может говорить так. И поэтому сила Пахопад говорит, мы можем говорить подобно огню и не забываться ни о чем. Единственное, о чем мы должны думать, о Гуру, Ващнаваха и Бхагване. А Думая о том, что кто-то будет недоволен или доволен нашими словами, это не наше дело. Мы должны говорить об абсолютной истине, не бояться ничего. Если хотя бы один человек поймет, поймет и примет мою седанту, то что я обрел от Гурдева, я буду успешен. Что говорить о массивной проповеди? Проповедь может совершаться перед тысячами, тысячами людей, Но подлинное блага достигнута Дандукари. вот вчера Макраш говорил, среди многих слушателей Багаватам, один только достиг успеха, поскольку все остальные не приняли всего этого. Так и здесь многие слушают, но принять всю Сиданту, силу Павхопады мало кто может. I can prove one by one. You can open books, I can show promises nothing. But they cannot come in front of you. Because they are enjoying favor of the whole world. The whole world is misguided. Who is going to accept me? Whole world misguided. They are in search of honey, material honey. Whole world is in search of material honey. They are not in search of и вот, к сожалению, люди, большинство людей этого мира не стремятся к лотосным стопам Бхагавана. И мало кто может сказать, если вообще кто-то может, что им нужны только лотосные стопы Бхагавана. Нет, большинство стремится к чему-то иному, к смешанному с моей. И вот, если потребность у людей не абсолют, то как они достигнут ее? И вот this... многие люди не понимают, кто их друг, кто say. враг, считают okay. наоборот. Если кто-то говорит, что его банщик That's то right. они... Вместо того, чтобы принять это с благодарностью, подумать головой, э, думать, что такой человек оскорбитель, или э, еще кто-то, это указание Шилы Павхупады э, говорить истину, не боясь ничего, и с э, полным энтузиазмом мы должны изучать учение Шилы Павхупады, баклисиданты Сарасвати. Это вопрос нашего выживания, а не вопрос какой-то борьбы. Это вопрос души. Я хочу помочь вам, кто-то не принимает моей помощи, и вот. То, что я хотел прояснить хорошо, это Сиданта хороша, хорошо, что все Ишимуни, они хотели поклониться Рамачандаре Седаси да, Расы. Но о Вишваме Три Муни, о Вишваме Муни, я хочу показать вам. Они иногда выражают настроение Гуру. Я могу привести пример, вы поймете, сколько смирения, сколько значит значимости, сколько значимости в его поведении. Рамачандра. С вишвамитра. Он убил какую-то дуакаракшиси, и вот она была убита. И после этого она достигла Митхилы, ну какого-то сада снаружи Митхилы. И Вишвамита сказал, о Рама. Я слышал, что Дашаратха уже пришел на Митхилу, чтобы встретиться с Данакараджи. Хочешь ли ты встретиться с Дашаратхой и своим отцом? Рамачандра склонил голову. О Гурдев, как вы хотите, как вы желаете. Он не смотрел даже в глаза Гурдеву. Он чувствовал себя стыдно. Сказал, Гурдев, как, как заходите, так и сделаю. Он не сказал, да, сейчас побегу с отцом встречаться, нет. Он был очень смирен. Даже эта земля может растрескаться в виде смирения и искренности, и мягкости, и желания служения Рамачандра, его уважение к старшим. Сколько времени у нас есть все это обсуждать, два часа, может, или около того, как можно все успеть за два часа, это очень обширная тема. Я чувствую себя э, э, неудобно, говоря кратко о таких великих вещах. Рамачандра э, и вот Гурдев сказал: Дашарадха хотел женить тебя на Сити. но с одним условием: без этого слова ты не можешь жениться на ней в те дни различные условия ставили, как дропаде, дропадрадзе, какую-то рыбу подвесила. Ну, в общем, соревнование какое-то было, подвесили рыбу куда-то, к дереву высоко, и вот смотря, в, на отражение этой рыбы в воде, надо было попасть стрелой прямо в глаз ей. Ну, достаточно сложно. Вот кто хотел жениться на какой-то царевне, это, не царевне это, ну, на дочери царя, надо было хоть кучу условий выполнить. И вот как Бхагавансе Кришна он тоже так испол... исполнил Чандра, все эти условия и женился. Рамачандра тоже, он сделал лук со стрелами. А Кришна в Матхуре, там надо было какой-то лук сломать огромный и вот при встрече с Камсой И Рамачендо, он также, также легко справился с этим заданием, подобно тому, как э, слон с легкостью вырывает э, дерево банана. А там еще лук тяжелый был. Другие цари даже поднять этот лук не могли. Не то, что стрелять с него и попасть куда-то. Еще видят отражения в воде. Ну, вот Рамачандра с легкостью взял этот лук, поднял, приселился, видя отражение в воде и попал в глаз рыбы. И вот Сита Дэви с гирляндой шла и думала, кого же принять, как же ты, мужа. И вот она увидела Рамачанду и предложила ему гирлянду. И вот Рамачанда, несмотря на то, что выполнил такую сложную задачу, он стоял смиренно, склонив голову, как будто ничего особенного не, не делала. На других посмотреть, которые делают какую-то мелочь, уже да, настолько горда этим. Рамачанда так же был очень, достаточно высок, Сита Деви пришла предложить гирлянду, но. Высоко достаточно было, она не, не, не дотянулась не дотянулась бы. И вот что же делать? И тогда Лакшман Махараш понял ситуацию, что плохая ситуация. Лакшман прикоснулся к стопам Рамачандры. Поскольку Лакшман, когда бы он не прикасался к стопам Рамачандры, Рамачандры о мой брат, что ты делаешь? Он наклон... Наклон... наклонялся и вот Ситадеви тогда смогла гирлянду ему предложить. И вот эта сладкая Лила Рамачандры очень обширна. И хочу вот продолжить. Почему эти Мунириши они хотели обнять Рамачандру в то время, как... У них была Даси Баба, почему она внезапно поменялась. И вот суть в том, что когда вы будете, будете слушать Харикатху подживет Татве, и вот там я уже ответил, что все живы как вы, и вы и вы, и все я и каждый. У каждого есть особая сокровенная сварупа. Или... которая неизменна. Может, мы не можете обнаружить ее сейчас, но она неизменна. Как я говорил в случае с Мугаре Гуптой, даже Бхагаван сам, кто такой, сам Бхагаван, он просил Маригубту, почему вы не совершаете Баджан Кришне, больше раз вы можете обрести? И вот ассистент, о котором Махапрабу говорил. Сиданта досту, Сиданта досту, Аведе Опи, Си Кишна, Си Иша, Кишна, саду паде. Сиданта досту, Аведе Опи, Си Иша, Си Иша мне Нараян, Си Иша, Кисна саду паде. Рашела, уткисате Кисна, Иша расшастити. И вот относительно расататы Кришна гораздо более великолепен, безупречен, сравнения. И Махапрабху хотел утвердить это. Махапрабху никогда не оскорблял Рамачанду и не говорил о превосходстве Кришне. Махапрабху никогда не говорил так. Грумахараджи много раз повторил такую шлоку из-под даже у нас нет права критиковать полубогов. У нас нет права оскорблять полубогов. Может, Кришна ⁇ это наш Верховный Господь. Но у нас нет права оскорблять полубогов. Муни и Риши, как они менялись, как они изменили эти Дэнда -дэ Карани, Риши, Муни, они поклонялись боговани. но в Дайсе, Раси, как внезапно их раса поменялась, я сказал, смотрите, это не внезапно, я сказал, сокровенная сварупа внутри вас. она неизменна, иначе почему Магархи Гупта не смог, не изменил своего настроения, он плакал, он решил даже совершить самоубийство, но Махапабу пришел и сказал, давай свой нож, какой нож, не говорил же, давай нож мне, не понимаю, какой нож, и Махапабу сказал, не врея я, «Знаю, кто тебе нож сделал, <laughs> так что давай». И Губтан расплакался, опробовал, что что делать. Я хотел следовать вашим указаниям, но я не мог, не смог, поскольку я продал свою душу лотосным стопам Рамачандры, он мой поклоняемый Господь, И как я могу перестать поклоняться Ему? И Махапапа обнял его, и сказал, да, ты прав, чтобы проверить тебя, и тебя я сказал так, ты хануман раса и даси как ты можешь изменить? И вот он Анупаме втором брате, младшем и Санатана, то же самое, он не изменил свою бабу, но как это возможно для про сарасвати и вот мой вопрос вам как это возможно про, про ботананд... для по сарасвати пада или тирмал бата или гопал с вами изменить их настроение в то время как они изначально Свершая Альбаджан Лакшминарайна с Чирангами. Пытайтесь понять, не... будьте внимательны, что я хочу сказать. Изначально они поклонялись Шрисам, Лакшминарайне. Как они э, э, изменили свою Сварупу, поскольку та Сварупа в то время она была определена еще. В то время, когда Махапрабху встречается с ними, их Шварупа была а, скрыта, а внешне они являли Деся Баву, но изначально их сокровенная Бава Пабудханада, это Гупи Бава. Сокровенные сваупа, гупал Бата Гусвами Гупи Бава, но внешне они так себя ведут как Валабхачарья. Валабхачарья, он поклонялся Кришне в Ацале Расе. Но мы открываем читание Чайтамриту, и я покажу вам в виде слова Кришна Баджа, Кишуа. Кишуа Кришна, Кришна, кришна, кришна в таком в подростковом возрасте и как изменить этот баб он получил, он, он был в цели Бабы и вот тогда ему посоветовали получить дикшу от Гадат и он начал совершать баджан в матху Раса баджан но все же Валабха сейчас этого не, не признают, и в этом их слабость. До сегодняшнего дня вся Валабха они не признают этого, что Валапа получил посвящение у Камагайтри и все остальное от Гададхар Они такого не признают, говорят, никакой связи нет у них с Гавдио обществом. Они говорят, что наш Валапа Ачарья... Валапа начал, Пуштимак. Но изначально они с из Гуранги Махапрабху. И это их, их неудача, то, что нет этого не признают. Я видел одного. So ни, даже ни не одного, нескольких. Многих. Как в случае. Бхактику шаманга Махраджи, на свой Вайканас написал письмо. Ему было отчаряющее читание Матха. «О, мой брат, боги, если вы не обижаетесь, как возможно такое?» Как он пишет насчет Акадыши, как Акадыши, завтра, может быть, пересчитайте все и еще раз, как такое вообще возможно. И вот тогда наш Бахтир Куфум Шаман Махрача, он сказал, да, действительно, я очень благодарен вам и тут что-то там не учел, не посчитал, и поэтому неправильно посчитали, когда Акадыши, не говорил, что вы там негодяй а, как бы, смеете мне указывать когда-то макадшие что там считать вот. или щедармахадж Кришндас Бабуджи Махарадж однажды выгнал из матха, сказал, чтобы он уходи, уходил, но он собрал свои вещи, но там вещей мало было, поклонился сюда Махараджу, ушел. А вечером пришел опять, поклонился Шидамахараджу. О мой брат Боги, кто сказал тебе уходить. да, вы сказали уходить, но вы не сказали, что не приходить, поэтому я пришел опять. И вот мой Гур он более внешне, более старше, чем Шридадр Гусай Махарадж. Но они как бы на одном уровне, но внешне. Гурмахараш был старше, и он находил. И вот когда Шиддар Махарадж заболел, то Шила Пуригаса сидел у него у двери и плакал, и просил не оставлять нас. Думаете что... ли вы, что это как-то неважительно? Со стороны Шила Пуригаса Махараджа нет, если один Вашнар говорит что-то мне я приму его пожелания его мысли но в моей жизни я но в моей жизни к сожалению мои братья Боги не столь дружелюбны вот одна была дама Бихале, меня пригласили И вот ее пригласили и сказали, что если вы хотите защитить славу вашего года, вы приходите на эту даму сабу и говорите здесь. И вот, ну, в общем, какая-то чувствительная тема об об об обсуждалась. Махаш то время занято, публикацией книг. Он сказал, что приеду. И вот мы поехали на эту драма-сабву, вышли на Хаври, взяли, ну, доехали до Бихалы. И вот я выразил почтение всем собравшимся, старшим или младшим. И вот один из моих э, братьев-боги был там председателем, я чуть опоздал. И вот спросил, сколько можно говорить, он там был, кто сказал, 20 минут. Ну, я 20 минут говорил, закончил. Все были удивлены, почему 20 минут только разрешили. Даже, даже что там записывали, пытались всячески препятствовать. Я... я не могу сказать, что я принял всю При... При... Сиданту весь, весь характер Гурдева, но все же пытаюсь сделать лучше из того, что могу. И вот если какое-то общество будет выступать против абсолютной истины, против подлинной харикадхи, то... Такие общества да, да, да, очень да, загни... быстро загнивают и распадаются, да, поскольку выступают против абсолютной истины. И вот тот пример, который я привожу. Валабхабата. Вала Он изменил свое настроение. Венкатбата, я тоже привел пример Парабху Дананды Сарасвати. Почему они изменили свою сварупу? Поскольку их сварупа не была еще обнаружена, не, не было открыто, что-то они делали. Но когда они обрели общение с Ичитанимаха Прабху, пытайтесь Вспомнить. И вот когда они обрели общение с Шечетанием Махапрабу, это было подобно катализатору. Как в химии есть катализаторы, которые многократно ускоряют протекание реакции. И вот так их сварупа обнаружилась. Они обнаружили, что это более практично. Более лучше совершать баджан Кришне. И в Аллахападе Махапрабху Сказал такие слова парараша чем могу по нам великолепно возраст такой подростковый возраст К кришна и вот один Майявади okay. принял, в общем изменил все свое настроение, стал преданным. И это в этом великолепии Гуранги Махапрабху. Да она обычно. Но под влиянием Рамачанду их сварупа изменилась, и они захотели обнять и поцеловать Рамачанду. В Матхурасе но Мар... Рамачанда сказал, поскольку вы это ли я в этой лилии я дал обет, иметь а, только одну жену. И поэтому я, сейчас я не могу принять вас, но я благословляю вас в следующей жизни, когда я являюсь следующей аватаре, в форме Кришна Чандры, тогда я могу принять вас всех. И я могу дать вам множество ну, примеров. гопи, это не... А, а гопи разные гопи ему не решили родились как гупи и ни одного типа гупи, а разных. И, и вот когда Бхагаван Сикришна И, в общем, он исполнен их желания и приняли их в следующей жизни. И вот если мы будем говорить о, о, о, о Славе Рамачандры, это Слава бесконечно И вот сейчас конец. Насколько великолепно Лила Рамачандра, как ему служили обезьяны. У нас нет времени слушать это ну, как-то потом. Сейчас постимся до двенадцати. В no, дни явления Вишну Татвы нужно до 12 поститься, а потом принять кадышный просад, если физически не можем поклоняться, то хотя бы в уне нужно совершить поклонение пуджу Рамачандре. Кришна Чандри. То есть они не отличны друг от друга, и в этом нет проблемы. И вот нужно предложить жить святые плоды Рамачандри и принять просад после 12 -ти.